Здравствуйте. Сегодня мы начинаем коучинг. Детки пришли ко мне впервые. Ну, вот честно, не знаю, что знают, чего не знают, как зовут. Сейчас мы представимся. Первый урок, первое знакомство. Так будет со всеми, так будет со всеми, кто придет заниматься. Хорошо. Как тебя зовут, скажи. Меня зовут Соня. Соня, в каком ты классе? Восьмом. Прошла в девятый. Перешла в девятый. А тебя? Лова. Ты в каком? В пятом перехожу к шестой. шестой. Английский язык в школе дети изучают, и знания какие-то есть. Какие-то есть, каких-то может нет. Ну вот можно обратить внимание на английский алфавит, он тут у нас есть сзади. Вот. Сейчас мы его покажем. Английский алфавит. Чуть -чуть, может вырежем вот. А, он тут не виден у нас. Хорошо. Ладно, мы вот тогда вот так вот покажем поближе, и мы начнем с алфавита. Вот, допустим, первая буква, все ее знают, буква Эй. Буква Какие она обозначает звуки? Э. Так, а еще какие-то варианты? Есть, да, мы ее сейчас напишем эту букву, наверное, чтобы всем было видно. Сейчас мы ее напишем. Не очень удачно. Вот такая буклочка Эй. Вот такая вот она буквочка Эй. Эй есть, а еще. Не знаете, да? Еще есть так же, как и называется Эй. Есть Э и есть Эй. Значит, ну, не совсем Э, там надо язычок делать вот так: А-А. То есть, ну, язык это прежде всего прежде всего звуки. Поэтому мы начинаем со звука А. Звука в английском нет таких, как в русском. Есть свои звуки. И буквочка эй, Самое первое это А и Эй. А. Эй, вот, как наше обычное Эй. Только язычок посередине, немножечко рта. Эй, Эй. У меня для того, чтобы хорошо понимать транскрипцию английского языка, есть книжечка специальная. Сейчас я ее вам покажу. Вот такая книжечка. Книга без правил. Ах, Основа грамматики. Что здесь имеется? Так, здесь имеется вот такой вот алфавит в самом начале. Первая буквочка Э. Есть ее название. Есть как звучит тоже. Если вы будете ее использовать, то все буквы будете знать, как называются, как звучат. Также есть в конце книжечки объяснения знаков транскрипции. Вот на таких вот страничках уже в конце идет потом таблица неправильных глаголов. Здесь тоже каждый звук объясняется. Хорошо, а скажите, дети, вот вам звук «а» что напоминает? Скажите «а», не хочу, не нравится. Ну, что-то вам не нравится, или кто-то не нравится, или герой фильма, или еда к этому сказать «А». Может, вы в детстве так говорили, можете вспомнить ваше детство, вы говорили «А». Можете так вот что-то вспомнить, сказать «А». И, соответственно, такой значок, смотрите, ну вот, вы все в тетрадях можете написать «Эй», ее название, и значок, как буквочку «Г», и потом вот так вот. Это то, что вам... И тут вы прорисуете, что вам не нравится. Ну, и Эй по названию буквы тоже есть такой звук. Это общее правило, как читается буква Эй. Вот так мы можем сделать тетрадя. Давайте, вы теперь сделаете. И вот такой вот значок. А, и нарисуете что-то, что вам не нравится. Что может не нравиться, каждый свое рисует. Вот я ничего не буду рисовать. У вас должны быть свои ассоциации. Вот буква, это Пишем буквочку, потому что на звуки надо. Смотрите, почему нужно этот звук знать. А, например, вам нужна сумочка. Данг. Вы должны сказать «бэг». Если скажете «бэг», это молить, умолять. Это молить, умолять. Это «бэгар» – это тот, кто просит милостыню. Поэтому «бэг» – это «молю, прошу». А «бэг» – сумочка. Также есть «плохой». «Бэд» и «кровать». Бэд". Что вам нужно? «Бэд» – кровать или «бэд» – плохой вы имеете в виду, да? Хорошая, плохая кровать. A bad, bad. Да? То есть тоже нужно понимать, что звуки играют роль. Какой звук? Поэтому вы можете вот и нарисуйте под звуком. А то, что вам не нравится. Что можете нравиться? Ну, например, мне не нравится грязь. Итак, мы работали со звуком А. Вот я так поодену тебя, Соня, покажи, пожалуйста.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 Мы тут находимся в частном секторе, немножко нам слышно открыто, чтобы не жарко. Не обращайте внимания. Мы попробуем получить слова. Какие получим слова? Вопросительные слова. Вот where, when. Темочка вот из справочника, специальный вопрос. Я сейчас ее ближе покажу, эту темочку. Специальный вопрос, вот такая темочка. Вот. Специальный вопрос. Впереди паровоз буква W. Эмблему имеет свое. Ну, то есть мы, в принципе, рисуем паровозик. Рисуем W, если мы учим эту тему. Мы возьмем пока из этой темочки всего лишь слова. О. В конце О. мы учим по переводу. Кто? По-русски мы скажем кто, что у нас в конце О. Поэтому слово who в конце буквы О это кто? В. Где? Куда? В конце «е». Где? В конце «е». И why? Почему? Зачем? Почему? В конце «у». То есть перевод мы учим по последней буквочке. Еще очень интересное слово «вай». Учим а оно интересное слово why? Оно читается всего лишь по одной букве Это слово «вай». Такое есть еще слово. Есть слово «ю» читается по одной букве. Вот такие вот есть интересные английские слова. Иногда нужна всего лишь одна буква, чтобы прочитать. Знать одну букву из этого слова. Ю, ты. Там буква читается. Вай, буква М. Я еще раз могу показать вам эту темочку. Специальный вопрос и вопросительные вопросные слова. Мы сейчас будем все прописывать. Вот оформляйте себе. увидите темочку перед собой. Эти три слова. И как вы их оформите. Как вы их оформите. отдельно немножко отступите. Там немножечко сегодня я показываю методию, работы я такими. Q, V, Y. Три слова такие. Q, V, Y. Можете переписать тоже прямо теночку, кто, кто в конце «О» и стрелочку поставить от перевода «Кто» в буквочке «О». Слово «Ху» тоже на буквочку «О» можно поставить. Так, чтобы вы запомнили перевод, можете цветные карандаши брать, можете брать. Стрелочки проводить, ну что перевод не запомнить. Ну и также я хотела по чтению, можно мне написать. Чтение. И вы слово вай по вот этой буковочке, да? читаем. читаем по букве да, вот Нам нужна всего лишь замена. Вот тоже можно цветом выделить. Есть такое же слово ю читается да, по вот этой буковочке интересные слова. Сразу особенности выделять. Когда мы сталкиваемся с такими-то словами, то можем выделять особенности. Можем в цветах это все выделить. Я вам показываю черно белый Такой вариант. А вы можете в цвете. То есть я выделила, я показала. Вот так. Вот таким образом. Дети будут работать. Тоже это сделают как-то по-своему. Да? сегодня я покажу, как Соня сделала, вот она поработала, выбрала такие цвета, такие вот стрелочки, вот есть такая работа, и Вова тоже, да, Дальше, не еще не, нет, а? нет, не полностью, но дорабатываем. Так, если там у нас есть перевод, вся на каша, сайкл, цик, цикличность какая-то изобразить можно, если не наш сайкл, джин, геносические заводы, может кто-то гимнастикой занимается. Уже такой звон Что если ты не знаешь, пишешь? Ждем Ну а мы пока можем повторить Если закрыть Или даже не закрыть Давай пока посмотрим, что ты запомнила Из буквочек, какой звон был новый Для тебя На что не обращали внимания только в школе ну, то, что си читается как эс, привет, и вай. Не как эс, а как с. С это уже два звука. Мы говорим с. Для того, чтобы с, нужно еще э. У нас с. И дж. Тоже, да. И еще звук у буквы эй. Какой звук был? Особенный такой звук. А. А, а да. Какие а. слова? Давай скажем плохой. БАД. БАД. Сумочка. ДАГ. Бэк. Даг. Не БЭГ. ДАГ. Бэк. В отличие от БЭГ молить или БЭГ кровать. Бэк. Тут надо отличать. Есть еще слово. Наше вот обычное слово. Яблоко. АПЛ. Там же тоже А. АПЛ. АПРИКАТ. То же самое Apple, Apple, апрекат. Все это идет вот с этим звуком А. Хотя есть еще сочетания, в которых Э читается даже как И. Но ну, это мы будем позже разбирать. Значит, основные такие случаи. Такого тоже доработала себе. Обначала, давай покажем. Вот Получилась работа немножко буквы и звуки. Вот так было отмечено, что читаются по одной буквочке. Какие слова читаются по одной буквочке? Какие слова? и ю. Вот мы их и писали. А теперь кто? Как нам запомнить перевод слова кто? Что это? Ой, какая там буква последняя? И э, перевод слова. Так, вот еще раз темочку я показывала специальный вопрос, темочка наша, и там эти есть слова в этой темочке, да? Вот, поэтому слово «где?», «когда?», «где?», «в» – это буквочка в конце «е». Русская «е», английская «и». Мы тоже можем знать английская «и», русская «е». Перевод «где?». Почему? Там буква y английская, русская – это… У, у. И получается, почему с буквочкой У. Мы это все отмечаем, как уже раньше показали в работе. Хорошо, у мы возьмем категорию грамматическую, чтобы нам вот... Давайте сначала можем попробовать вот, по временам. Есть разные времена. Present simple, present continuous. Вот. Бывает это для вас сложно. Для нет. Ну, например, что вы вообще ходите в школу? Как скажете, я хожу в школу? Вообще хожу в школу. Ай. Сейчас. Yes. I go in school. А да, ты как скажешь? Как бы сказала? Я хожу в школу. Ну, обычно вообще хожу в школу. Я бы сказала, I'm going to school. Так, хорошо. А в данный момент я сижу, например. Я в данный момент сижу. I. Sit. Ты Также. Так Здесь надо, конечно, разбираться. Было два времени. Вообще, я хожу это. Не... Вообще, правильно сказали «I go». Это было все правильно. Только когда мы куда-то движемся, «go to school», мы говорим. «In» — это когда место всего лишь указывается. Где-то кто-то в чем-то находится. «В если мы движемся куда-то по направлению, куда-то въезжаем инту поезд с дровами туту внутрь заезжает инту и выезжает без дрова у Есть такая темочка у меня э, в грамматике в стихах. Это уже другой момент. Если мы ходим в школу, но после направления go, это всегда to. Ну, в данный момент это совсем другое, present continuous, это вы не сказали. То есть времена мы с вами будем учить обязательно. Дети, теперь хорошо. А предлоги? Как вы дружите с предлогами? Вот, например, Над, под. Я не Например, представим батон. На столе лежит батон. Как говорит на? Батон. Эхо отзывов. Он. Вдруг батон, батон упал и под стол попал. Батон где? Анде. В коробке сидел. Это вы выбрали какого какого? In. In. если мы представим, что мы снимем коробки in. мы можем такую темочку прорисовать, вот есть слова, которые мы учим ассоциативно, здесь мы учили перевод кто, где, почему, да учили по буквам. теперь мы можем прорисовать немножечко вот этих вот слов, под, над возле табурет, есть ассоциативное изучение, я вам показываю сейчас вот методы на первом занятии Прищупываю, что вы знаете, чего вы не знаете, и смотрю, что заниматься в принципе можно много чем. Можете перевернуть. Turn the page. Чон, это переворачиваем. есть меня переворачивают? еще есть. Смотрите, будем начинать с того, что на, на столе лежит батон. Стол рисуем на. Нам нужно будет под упал, да? Под он, анде возле, как сказать? Будем эти все прорисовывать вещи. Это очень быстро. Мы рисуем посредине нашего листа стола. Я вам покажу, как дети это прорисуют. Ну такой небольшой, конечно, не на весь лист. Возле него будет табуретик. И тут мы как эхо на столе представили батон. Ну как скажите как эхо батон, он, да? Вы слышите как эхо? Если бы пусто, пустоту сказали батон, было бы он. Вот, вот. Поэтому что вы делаете? Так, я тоже тогда с вами здесь вот прорисовываю. Сейчас я это я тоже прорисовываю батончик, стол, вернее. Ну, что я делаю. Я сейчас поближе подойду, чтобы было видно, как я это делаю. То есть вот он будет стол. Схематически можно так его прорисовать. Нарисовать на нем батон, который лежит и написать он. Он это значит на, на столе. Он лежит вот, на столе, местоположение. Он, тире, и написать на. Он на. Вот, думаю, это видно. Он на. Нужно более таким вот, вот, там, цветом. Он, на. Да. Давайте проговорим. На столе лежит батон. батон. Он. Вдруг батон упал и под стол попал. Говорите. Вдруг батон упал и под стол попал. Батон где? Анде. И можем с вами, смотрите, продействовать, заглянуть под стол. Вот представляете, что вот был батон, вот он упал, заглянули, где и на пол посмотрели, анде, анвинде, анвинде, да? то есть где он, анде под столом. И тоже прорисовываем такой вот рисуночек и стишок, да, тоже можно рисовать, стрелочка упала, написать анде под столом. И с самого начала про батон с проговариваем. Три-четыре. На, На столе, столе лежит батон. батон. Он. Он. Вдруг батон упал и под столу попал. Батон где? Анде. Да. Возле табурет. Обычно возле стола табурет. Возле табурет. Эд. Возле. Эд. Вот такой маленький. Табурет. Возле табурет это где Где-то возле слова в любом месте вы можете это нарисовать. Смотрите, табурет. Опять эхо у нас. это Табурет это Возле табурет это Близко. Трамвай. Тут берем близко «б» и трамвай «ай». Первый и последний слово Можем где-то близко нарисовать. Ну, там вот такой обычный трамвай от четырехугольничек. Ну, допустим... Вот. И тут пишем «бай», близко. Ну, если мы, например, находимся вот здесь, да, человечки, то трамвай будет близко к нам уже. Мы его ждем, он приехал. Близко, трамвай, бай. Вот такой вот прорисованный трамвайчик. Близко, трамвай, бай. Три, четыре, близко, близко. выделяем, близко, близко. близко. трамвай, трамвай. Бай. бай тоже ассоциация на слух со своими, и представления. Но пишем мы только вот таким образом, бай Хорошо, теперь можно повторить вот три таких вот слова в стежке три, четыре. И смотрим на рисуночки На столе. Только на давайте выделим. На столе лежал батон. батон. Он. Он, друг батон, батон упал батон. и по столу попал. Упал. Батон где? Анда Возле Там. табурет. Эд Б. Лиска, Лиска трамвай. Ну, ин вы говорили. В коробке сидим. Ин. То есть, когда что-то внутри. Ин. Хорошо, знаете? Или коробок можем нарисовать. С вами будет коробок, и там какие-то человечки сидят в коробочке. Кто как себе его представляет? Коробок этот. Вот так вот стоит коробок, и кто-то сидит в коробке. И это уже у нас внутри. Ин. Это в коробочек, и кто-то сидит у нас в коробочке. В коробке сидим. Ин. Пошел рисуночек про коробочек. Так, в коробке сидим. Ин. Три, четыре. В коробке, коробке сидим. Ин. Представили, что вы в коробке поставили над собой что-то вот так вот руки. Представьте, что вы в коробочке. Ну, как вот так вот, вы маленькие. У вас такое далекое детство. И вы спрятались. Радю спрятаться, да? Связлись, открывается коробочек. Ин. В In. In. коробке сидим. Ин. все, спрятались, спрятались, то есть представили себя внутри. Там темно, можете зажмуриться, представить. Три-четыре еще раз. В коробке сидим. ИН. ИН это у нас место положения внутри. Много еще таких тоже есть слов, которые мы учим в ассоциации. Вот. Ну, на сегодня, в принципе, можем повторить еще движение. Вы говорили I go, вы говорили it's cool, а нужно to. Можем по движению. Поезд дровами ту ту внутрь в тоннель заезжает ин ту это вы можете как бы на другой же страничке потому что это движение будет у вас вот нарисуйте поезд который в тоннель заезжает и нужно будет ин ту то есть это у нас движение ту ин ту потому что внутрь куда там заезжает ин ту в школу выходите просто ту вы тоже можете пририсовать кого-то кто идет go to school после этого и потом уже можем более сложные брать категории. Пока хотя бы движение, чтобы вы понимали, что это ту. Едет поезд, туннель. И мы одним словом можем написать in to, потому что этот момент надо сегодня усвоить. Вот едет какой-то поезд, он едет в туннель. Ну, как вы там его будете рисовать? Вагончик. Наверное, я не совсем правильно берется. Попробую более правильно. Тут вагончики такие отдельно. Вагончик, вагончик, вагончик. Один вагончик к нему. Второй вагончик к нему, третий. Ну и должен быть какой-то паровоз такой на колесах обязательно. В детстве были, когда у вас был поезд, вы вам говорили, туда -ту", едет опять-таки ну так как эти все вещи чаще учат маленькие дети ну тоннель такой здесь поезд заезжает так ну, тоннель наверное будет вот такой да заезжает и мы говорим пишем инту это идет движение ту подчеркиваем прямо что когда у нас едет что-то то это обязательно будет ту инту пишем движение внутрь то есть движение идет ну вот в тоннель Поезд тоннели и давайте скажем тишок поезд то -то. с дровами в тоннель ту то -то. то -то. то -то. внутрь выезжает то -то. заезжает то -то. инту то -то. там будет потом выезжает без дров А у в дрова у него посыпались тоннель такой маленький Но тут, вот, у него лежат дрова Поезд с дровами в тоннель. Тут внутрь заезжает. In В школу можете где-то, вы там еще на какой-то странице. Тут будет выезжает без дров. Out of. Можно еще рисовать. Так, сейчас мы на следующий. И выезжает. Вот был такой тоннель. Из него поезд уже выезжает без дров. Тут дрова можно сверху. да И выезжает без дров. Out ну, на этом там еще ту школу дорисуем. И с прилогами немножечко будет остановочка на сегодня. Так, это уже без дров. Out of. Когда у нас буквочка F одна, мы читаем L. Не of, а L. Out of. Это выезжает выезжает три четыре и выезжает, выезжает без, без дров, дров. out of. вот оно. out of. так мы сейчас посмотрим поезд с дровами в тоннель тут, тут. внутрь заезжает in two. вот он заезжает и выезжает без дров out ну, это такой опять коротенький схематический рисунок. Все это можно сделать, подукрасить, подразукрасить еще дома, поработать и повспоминать. А вот выезжает. И также, если вы идете в школу, вы можете сами себя схематически нарисовать. Вот я тут, например, тут школа и тут, когда ты идешь ножками, будет тум кто угодно. Я там, ну, третье лицо будет уже голос. Можно себя представить. Говорю, Когда кто-то куда-то идет, голос. По дорожке, вот направление. Гол, да. Сейчас я вам вот, могу написать, где вы там будете идти. Вот идет человек, да. Какому-то идет он зданию здание. Не важно. Это будет голос обязательно тут вот там по дорожке идет обязательно после голову у нас ЧУ. Ну вот у меня такую вот движение всегда ту. Если мы go, идем, то ту. Так, теперь немножко засиделись. И поэтому можно сделать взгляд для шеи. Можно сделать movement движение as a snake. One, two, three, four. One, two, three, four. Switch. Двигаем как змеи, змее. Like так, Делаем такие, как змей. змее. Как Клин, Клин, Чистим перья. Клин, Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, муу. Можем выбрать там направление. ту два, три, четыре, one, two, from you to outside and from outside to yourself. Семь. outside это внешняя сторона, yourself Сибий, from yourself to outside. As a bird, clean phase and as a dog, nod your head. Forward, back, left, right. У нас там еще есть и другие движения. Можно head and shoulder, делать стендап и проделывать тоже зарядочку. Постоянно, конечно, сидеть это сложно. Ну, немножко головой подвигались. В принципе, можно плечами еще тоже. Socle, cid, two, three, Назад, вперед, да? Four, four. И так, а теперь повторим все наши рисуночки. Вот кто со мной будет повторять, давайте вот то, что дети нарисовали, я сейчас покажу. Вот такой у Сони рисунок получился. Вот такой вот, вот что-то похожее должно быть у всех, кто с нами работает. И также у Вова вообще очень хорошо нарисованные там рисуночки получилось. И мы сейчас предлоги наши повторим. Все, что мы рисовали, мы сейчас повторим. Вот, рисунок был первый. Я здесь смотрю сюда и показывала. Да? вот он. На столе лежит батон. На это он. Вдруг батон что? Упал И, под И под стол попал. Батон, Батон где? Ан-де. Возле табурет. At. Близко трамвай. бары В коробке сидим. In. По движению мы учили. Если я куда-то иду, то это to. to. Да, вот наше, где мы шагаем, где мы себя рисовали. Если я куда-то иду, это To. Про поезд, который едет. Смотрим, где наш поезд. Поезд, дрова, тоннель. в тоннель, ту -ту. внутрь заезжает. Движение внутрь. И выезжает без дров. Out -of. Out -of. Да. Это то, что мы по предлогам повторили. Если теперь мы потренируемся, например, книга лежит на столе, мы можем сказать, где она лежит. Он. Если она под столом. Under. Теперь вы вот сидите за столом, ваше стулья возле, да, возле стола. То это? And. Если мы вложим внутрь книги карандаш, то он yeah. будет где? In. In. Совершенно верно. In. Если вы в школу идете, то вы после его скажете. In или Что вы писали? In. Смотрите. Go. Go to. Еще раз, если я куда-то иду. Go, go to... Если я куда-то, go to. Итак, когда идете в школу, I go to... Вообще выходите в школу, I go to school. Ну, там уже третье лицо будет другом. Go будем, да? Что еще? Если кто-то едет внутрь чего-то, вот в метро, да? У нас большой город, можно в метро ехать. То поезд едет в тоннель как раз там. А когда он выезжает... То есть это тоже представили себя хорошенько запомнили. Теперь смотрите, повторим еще наш звук, когда вам что-то не нравится. буква Э, звук С языком звуком А. Рот раскрыли, язычок зубам. Да, совершенно верно. И запоминаем, что у «си» есть звук С и К. С. Когда? Перед И? В остальных случаях К там мьюзик, Хорошо, и G, буква G, тоже G перед Jim и Jingle. Хорошо, теперь категорию берем какую-то, смотрю, вот many, матч есть или есть времена. Вот, Что, какую категорию возьмем такую, более уже сложную. Это были звуки слова и остались нам какие-то какую-то тему. Будем есть артикль, есть как бы, можем идти с самого начала книги, Можем немножечко пройти с самого начала, когда «эн» и когда вообще артикль этот употребляется. Зачем он? Потому что в греческом есть, в английском есть, в других языках артикля нет. Вот что это такое артикль? Сложно понять это, почему это «э», когда «э», когда «эн», э, в каких случаях его употребляют. Можем начать с этой темы, она коротенькая как раз, на первый раз будет несложной. Знаете вы это или не знаете? Я нет. Ты нет, да ты. Ну перед классными М, а перед классом? Да да да, правильно. А перед классными э. Есть такое правильно. А еще вообще зачем когда его говорят? Вот смотрите, я пришла в магазин, хочу. Любой карандаш, тогда я скажу «э», а если конкретно, я уже другой артикль скажу. Если мне вообще что-то нужно, или я впервые говорю о чем-то, я э скажу перед этим, а если что-то конкретно, уже будет другой артикль. Смотрите, тут тоже в стишке. Кто готов его прочитать? Готово Готова этим? Ну-ка попробуем. Артикль, так маленькое слово называется, «артикль перед объектом субъектом ставится». And мы говорим, когда субъект объект один, когда называем слова из ряда таких же впервые, когда называем слова из ряда таких же любые. Вот, смотрите, какие слова выделены. Называем слова из ряда таких же. Первые. Слово впервые, впервые. и слово любые. Вот у нас, например, есть целых три пенала таких вот если нам все равно, какой пенал, это pencil box он жесткий, поэтому pencil box, то мы можем сказать a pencil box или впервые this is a pencil box, that is a pencil box. Все это мы можем, если нам любой. тогда мы называем это карандаш вообще, this is pencil, да? Это ручка. That is a pen. То есть мы что-то любое называем. В принципе мы говорим эн, n, да? Ну и э перед Согласными гласными, о н. уже Соня сказала. Какие тут примеры? Можно дальше читать. Есть еще когда? Э, когда n. Э перед согласными. Э, пен, n перед гласными, n orange, n apple. Так, это n orange, кстати, вот случай, когда эй читается как хи. Orange, когда нжи, n, g, и e, такие выголочки. n, ничь, orange, apple, orange, cabbage, cabbage, есть такие слова, когда можно даже вот себе зап запомнить, будет после эту темочку оформим, можем orange, cabbage, cabbage, записать это как бы последнее. То есть мы оформим темочку артикля, и вот это «эй» там, где она как «и» читается. Это был как бы последний материал такой на сегодня. Смотрите, можете писать артикль неопределенный. Вам я показываю темочку сейчас сюда. Вот артикль неопределенный. Пожалуйста, можно сделать скрин экрана и эту темочку себе заскринить. И я могу сейчас подержать, пока все записывают. Вот эту темочку «Артикль неопределенный. перед главным И нужно, давайте не только писать, давайте стишок сразу читать. Три-четыре артикль неопределенный. Артикль, артикль так, так маленькое слово называется. называется. Артикль, артикль перед, перед объектом субъектом субъект. ставится. «Н» а, мы, мы говорим, когда субъект, объект, объект один – когда, когда называем, называем слова из ряда, ряда такие же, же впервые. Когда называем слова из ряда таких же любые. Тогда поставим «э» или н эм взамен. Э, «э» перед, перед согласными. «эн» перед, перед Ну, э -э -э а, всё, достаточно. В принципе, мы прочитали темочку. Мы теперь с ней работаем, отправляем и можно будет потом показать, как дети оформляют тему.